Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Так, ребятушки, что значит мы имеем? Пришли мне мои часики Galaxy Watch 4 Classic 36 миллиметров. Я, значит, их по предзаказу заказал. И с ними мне пришел подарочек, значит. Вот такая вот зарядка беспроводная, самсунговская, стоимостью в 5000. Ну, пришла она бесплатно. Часики обошлись 29 900 девятьсот. Значит, с этой зарядкой вместе, так скажем, да. Ну, и хочу посмотреть с вами маленечко, что это за зарядочка такая. И, как говорится, -то, с чем ее едят. Глянем сейчас. Откроем ее. Вот с какой стороны, только вот с нижней, да, вот здесь открываем. И давайте с вами разберемся, что там есть. Я сам первый раз, поэтому... Так, Заклеена конкретно, со всех сторон, смотрите, стоят эти их резиночки. Все, открываем и вытаскиваем. Вот так. Здесь больше ничего нет в коробочке. Вот такая вот зарядочка, сверху она закрыта. Значит, закрыта она у нас пленкой. Вытаскиваем зарядку. Угу. Здесь есть руководство на русском языке, сразу R1300 и R400 с чем-то. Здесь у нас зарядка под USB. Это как раньше были на Galaxy S9. Такие вот зарядочки. Ну и шнурок. Шнурок, шнурок кстати, такой нормальный, длинненький шнурочек. USB Type-C. Длинный шнурок USB Type-C. Ладно, пробуем вырубаем, зарядочка, значит, а. смотрим, что за зарядочка, здесь у нас, пожалуйста, вам все видно, вот такая вот зарядочка, значит, все, я ее включаю, и будем проверять, как у нас что-то работает она, так выглядит она, значит, снимаем эту наклеечку, и снизу еще наклеечка, у нас присутствует ее, я тоже сразу сниму. Так, мягенькие резиночки, стоит, не скользит. Сделано прямо отлично вообще, стоит, не скользит. У нас получается Samsung uh, VELUS uh, CHANGE да, R4300. 4300. 4300. Беспроводная зарядка 4300, все, врубаем. Так, вход USB Type-C, пожалуйста, раз, все, загорается у нас, лампочушечки, вот здесь пока ничего не горит. Берем с вами часики Galaxy, вот четвертые, положили, все, сразу загорелся индикатор, что у нас здесь что-то лежит, и наши часики с вами, так, так, так, здесь какое-то пятнышко. А, это так и есть, середину показывать. Теперь берем с вами наушнички. Ложим. Все, наушнички сразу, лампочка загорелась. Что идет заряд, и вторая лампочка появилась, да? Хопс, убираем. Она исчезает. Ставим, она загорается. Когда зарядится устройство полностью, данная зарядка, здесь эти индикаторы загорятся зеленым. Пробуем еще одни наушнички. Опс. Сразу же все сработало. А если мы попробуем на это место положить наши часики вторые, интересно, будет работать, нет? Нет. Смотрите, на часиках уже не работает. Моргает, но не работает. Куда бы я ни перемещал, нет. Так, пробуем, значит, положим сюда. Все отлично, как вы видите. Зарядка поддерживает быструю беспроводную зарядку. Сбоку не ложишь, надо только посередине, тогда работает. Так думал схитрить, сразу двое наушничков положить. А нет, не будет так работать, видите. Двое наушничков не получится, только одни. Опс. Вот так, значит, вообще беспроводная зарядочка, конечно, вещь хорошая. Тем более быстрая и она удобная в плане в каком да, Два в одном пожалуйста поставил и заряжай без проблем Вот такая вот дорогая, дорогие друзья зарядка Если вы хотите ее бесплатно тогда просто перезаказывайте Вот эти вот часики Galaxy Watch 4 да, Можете классик либо простые и с ними в подарочек уже идет данная зарядка Потому что стоит она сама 5000 Ну я бы по честному наверное, брать не стал ее вот такая вот инструкция, дорогие, вернее, такой вот обзорчик. Пожалуйста, ваши классы, пожалуйста, ваши комментарии, как вам такая зарядка, пользуетесь ли вы сами какой-либо зарядкой. и, э, На ваш взгляд, достаточно она хорошая или нет. Ну и, естественно, подписочка и колокольчик. Пока, до новых встреч.